<свист> что, что летят? Вы что, реально летите в санбар? Мы закрываем глаза, ники не видим, просто валим все. Ну, да. У нас это не они? Пацаны, нас дезертир один. Один. Я вижу их, я вижу их. Ты выжил? На нас, смотри, я я да. вижу их, вижу, вижу их. Ты выжил? Офигеть! Ху ху ху! Я чем мы? мы тут делаем. Да, есть аптечка. Все на тачку. Это я, это я. Маши машине кто. Кто на машине? Кто на машине? На горе! Дальше! На, на горе! Дальше! Это вот это метр пятьдесят Ты вот тут чувак вот как раз, наверное Метру, я и буду заплатывать nice. Миха, ты убил или нет? Нет, нет еще один Во, сзади! Во, сзади прям! Сзади, сзади Вадос, ты там Что? куда убежал? У двое? А, вот Вадос Нас трое, трое, трое Миха а там с кем-то стреляется тоже Ладос, дайте вы. Эээ, есть. Сирис. Запал на И Ой, за Не, хочу у тебя вот? Влад, вот, владос у меня у тебя за спиной жмет, получается. Владос, я рядом с Ты да, да, Я уже пока вас не было, я пятеры. Молодец, красава. Это просто, но они просто тупо одного убьют, появляется появляются, появляются. Кто-то стоит. Осторожно, не убейте Вадима, он один остался. Умирающий вид. Вот это в чертах, это не два, он в чертах. Да. Я ушел от вас. Да, в Вадим... Или челиков вот этих двоих. Вот где-то вот в этом я что-то видел. А, тут лутались Что-то мне такое скинуть А вот нашел корек. что попасть надо с АВМ Ну, а Он попадет, да. Куда, куда он Серега попадет в бутылку? Да нормально меня так кинули. Стоять. Что такой большой круг и 10 выживших? Это вообще нормально? Да. Это еще 6 игроков помимо вас. Да где-то в full squad или в игроков, ну да либо сольники какие-то бегают чё же он пытается <тан> <ward> себя наповерьте ну, какие-то цыганы по любому мать. <нёп> Смыло, мы на горе уже? бля, <пал bearing> только не на то нам другую на другую да -да -да. на другую надо Живи, живи, живи, живи Добивай, добивай Сука Вот это ты что ли был? Он только приехал Ну ты изначально направо уходил Ты изначально был Ну слева точнее, налево Мы назад в город пошли, а ты налево изначально пошел Я так и знал, что ты где-то там будешь слева Водос зафайтим сейчас с тобой в конце если он доживет. <мы> <the> Потому что понимаешь, если мы будем стрелять в тебя, ты один остался. Тебя на автобусе забрать нет? Маршрут тут ездит. Пацаны, как бы help Едем, едем. <hLS> Петух просто добил меня. Просто... Да, сука. просто Блять, просто у тебя повезло. хп кончилось, да? Он меня добил. Он меня просто... Сука. Он меня Он меня просто... Сука. Он меня Вы что, сдохли? внимание сдох. нет. нет. еще. У меня ногнули только. Пет -пет, О, тебя -то Владос, тебе так-то успели. Надо тебе на повезло. Я пацанов стоя раздавал. Мишань, иди. Mm. Ну, Примется уже. Опа! Okay. Yeah. Нет, бы лучше пока. Броника yeah. вообще нету. Тут его верхний. Да. Да бери битый флам, Мишань, пофиг. пофиг. Уже взял. Мих, я в номере. Да-да-да. Я понял. Позитивный. Стой! Надо дверь закрыть. Поднимаешь? Да, yeah. поднимаю. Я дверь закрывал класс. просто. Там трое. Я на грех. горе видел его. На горе видел. Есть чем хилиться? Есть, есть, есть. Иди туда. Дальше. Далее. Там граната сейчас будет. У них пулемет пацаны. Вот а это плохо. Да, ебал поверь <свист> сейчас двоих снял вот туда вот, двоих снял Её просто из пулемета у них то далеко сильно далеко потому что здесь есть у, у вас а Дезактар... еще один отвлекся на влада у вас и шанс а где он один он от... прям под горой лег... влад это на тербис, аккуратно, потому что сзади есть тоже люди. Oh. Вон он. Откати прицел. Не, Влад, вот, Там зоны вообще пипец. Ты беги в зону! Ты не, ты не доберешься. Выше, наверное, он, он, наверное, выше. Давай уже беги. Вот за... Миху за километр услышал, Миха справа наверное. Сейчас за ними будем наблюдать. Их двое. Сколько бля бегите? Пять, там еще один за камнем, будто вот за камнем только подхилился. Да О, как так-то? <свят> Ч за. <Мне> да <свят> <свят> это читы не имба, блять, какая имба, он выглянул и поиг <свят> стрелять, он даже не 5, целился, 5. это АИМБ все это это пулемет это... тут нет вида третьего лица он не мог всем годбай леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи